Вы первого ловились, да? Да. Не, не смотря, с нуля брали его? не смотрю, я с япониями. Кто что, там новый? Или он uh, пробег. а. Документы далеко Документы да. Что там новый или он э, с пробегом будет пробег, а. документы далеко у вас можно поставить угу. птску только нашла а что везли через беларусь нет не приняли с на а, примост край вижу, находка да. Ну, это ну, она угу. Егений Дмитриевич, да? Угу. Николай, да? да. 83 е 10000 23, да. Отсутствует ВИН, да? А как же быть-то? Номер, номер рамы А, вот она А, ну это же Японии получается, угу. да это, Получается короткий ВИН у него, да РС-83 21, да, все правильно Пожалуйста, держите что расскажете да, в принципе, там все описал объявление то есть проблем никаких не было я так то особо не считаю объявление ну, мне больше нравится когда люди в живую рассказывают да, не да, против да нет конечно слайдера выставили да да это пригнал из японии но компания привезла угу. в начале лета можно сказать в мае этого года конечно, этого. по пробегу в аукционе написано там 600 вроде угу. сразу же замене масло на 300 В Матюлевское угу. э -э, воздушный фильтр ну цепь обслуживана, понятно дело пом помыта там смазана для зеленого вот эти вот и передние в принципе, больше в него никто не лазил, ничего с ним не делалось То есть, ну, настройка он никаких не, не требует, ничего не просит Ну, потому что пробег небольшой уже. Ну, разумеется Мотоцикл, да, вот, видно, что такие свеженькие Ах! мать! А теперь я залез Слышь, не не меняли, да? Как Нет, вы? не был? Угу. И тормозуху не меняли? Нет, не, не менялось. А, 14-го года аппарат, да? Да, да. 14 8, 4 года он, как бы, вообще желательно, конечно, уже потемнело чуть-чуть. Ну, то есть, как бы вам хватало тормозов, да? Да, у и... меня был мотоцикл 2005 года Хонда. Не уверен что кто-то менял там и... и... Тоже темное было, наверное. отлично все работало, точно так Резину не меняли, стандарт, да, стандарт, стоит? Здесь. Стоковая стоит. Какой завода угу. посмотреть, там, Я сейчас посмотрю, да. Проверю. Здесь тоже. вижу. Да, четырнадцатый год тоже. Ну резинка что такая, но вообще по-хорошему поменять. Ну сезон, я думаю, выставили? Да. Это забыл Кстати, скате. Uh -huh. Тоже заказывал, отдельно ставим во всякий случай. Алекс Прайс? Сибая. Ага. Можно, да, вы не против? Садимся. У вас берепишка есть еще? Я понял. Так, ну это да, 90. Ой, 9, 91, 950, как и написали. Тогда пока выключим. Ну да, пробегу вполне можно верить. Вы его не роняли, да? Ни разу даже на месте он не под. Тут тут -фу, -фу, фу, слава богу. Пластик мягенький, дешевенький. Как все как должно быть. Диски вообще пипец. 5 соток из носа, это вообще ни о чем. Лодки вы меняли да Нет, все родное. а цепь звезды вы говорили, да тоже все родное то есть только обслужено было там а ты говорили просто помыли да ну это как обязательно да да да да да а здесь 10 соток да 8 здесь 9 соток износ меня многие люди удивляют когда пишут там пробег 15 тысяч а тормозных уже нет почти а да нет то что дисков нет ладно даже если все нормально все вроде неплохо то есть там реально 2530 а уже резина поменена а, ну ладно, там стоковая, да? А, уже поменены цепи звезды, уже там что-то еще поменено, короче, ну сколько всего. Ну, я говорю, так... то есть по мотоциклу, настолько все честно, то, что скрывать нечего. Я верю. То, то есть если сказал бы, был бы точно, я бы сказал. Потому угу. что я, я до этого может, владел сибишкой Какой? Четырехсотка. Ну, как учебная парка. Сиби, которая? Да, сиби 40 угу. Тоже с Японии притащил. Отлично, да нет, три года откатал, три сезона, uh -huh. продал её, прошло уже, наверное, года два, и недавно с хозяином новым списывался, говорю, как, как у вас проблемы есть, нет, uh -huh. нет, всё в идеале, все работает. Uh -huh. все. Uh -huh. Сколько сейчас температура, а что, вы грели его, что ли? Не, убрали, да. А, 15, я а, видимо, здесь уже остыла труба. 6, вот на забор сейчас. Сейчас, вот, 8, 6 градусов. 6 градусов. Да, да, да, да, я верю. Я просто это не подумал. Да, масло, получается, оно теплое, а коллектор уже остыл. И хранение, то есть даже в течение сезона, э, под рождём не катаюсь, я не стоял, можно сказать, на улице, то есть У -у -у. воды Влад не видел. Я понял. Ну, это видно, на самом деле, отречётки МБС, то, что они бывают окисляются. Угу. да, тут оригинал стенды стоит. Тут даже вопросов быть не может. Банлайт стоит. стоит. А Хонда даже написано. Это какой-то. Какой-то. не видно. Какой-то, короче. Наклеечка. Ну все будет. Давайте заведемся. Да? Можно, да? Конечно. Я с вашего позволения стараюсь. А при чувак, и начинает колыпать на засыпании. Я этого не понимаю. Завелся отлично за холодную. 15, 21, 19, 15. Сейчас нагреет и чуть-чуть. 18, 19, 33, 28, 23. Небольшой разбег. 28. 35, 36, 31, 36, ну, Центр сильно. 40, 70, 40, 31. Вот понагреется чуть-чуть. Труба такая, одна длина другая хорошая, поэтому может будет большое, они неравномерные Одна труба длинная, другая труба короткая Такому короткая, нагревается быстрее Сейчас пока свет проверим Все нормально 100 130 89 87 Ну а как раз по длине Вот и разница Вот у вот длиннее 100, 100 По короче центр 140 100 95 Воротники Клеем а Такой же Фием какой-то. <тас> не помню, какие здесь. Фием. Здесь фием. По выхлопу. Такой дымок небольшой есть Пар. Но он не влажный. влажный влага есть конечно сейчас она выйдет мотоцикл был холодный поэтому конденсат да лишних запахов нет запах нового мотоцикла погибнет может на месте было вот это под вот. нож ну, на месте наверное просто не может быть да. да тут даже руль не упал или может просто заменили не, ну, нормально это может быть циркали скорее всего циркали подножки потому что резина стертая практически в кан да да да, да, да, да да да скорее да, всего да. ну не обязательно треки там у них был какой-нибудь маленький там вот здесь да. под чуть на скорости немножко поэтому нормально то есть как бы диски диски не синие поэтому в треке его не убивали так у нас там стар стоит да и стоит у нас все. Не вижу. Что-то стоит. Я не вижу отсюда. Ну какая-то. Да. Вполне вероятно, что оригинальная. Резинка здесь целочка. Ну, в принципе, все, можно забирать. Вот по звукам. Я покажу. Он прогрелся вроде бы. 55, 70, 20, 55, 20. Ну 35 тоже. То есть от я не знаю, почему на Греции второй цилиндр. Удивительно, конечно. Разница небольшая, но тут она есть. Так, ну ладно, народ, все пока. Бак забыл показать. Подвеску сейчас пощелкал. Бак полный, не крашеный. Работает ключи. Два ключа в комплекте. Так, хис. Оба хисовые ключи. Да, забыл показать еще отбойники. Отбойники в норме. Батарейка садится, мать его. Так, а по пластику что здесь? Ну, тут можно, конечно, докопаться до всего чего угодно, но смысла большого и не вижу. Сейчас, прикола ради, еще проверим масло. Еще разочек это все. все Масло в норме еще поездит. Сколько на нем? на этом ну, как бы, да, уже пора. Ну, как бы, с двигателем норма, если десятку покажет, еще тогда это уже проблемы слишком. Ты 300 В залить, чем у Ну, вообще, 3000 у него все Ну, как бы, оно больше, как бы, можно, но все рекомендуют ли 3000, потому что, типа, она быстро изнашивается. Но зато выдает максималку. Ну, как бы, все, наверное, это зачем. А, у меня такие салфеты.